Добрый день, уважаемые коллеги! Как меня слышно? Отпишитесь. Отлично. Первое, что хочу сегодня сделать, это поздравить вас со Старым Новым Годом. И снова в радости народ! Здравствуй, Старый Новый Год! Поздравляю, поздравляем, дорогие! Пусть вся Матушка Россия! Праздник вместе с нами тешится блинами, елками, обряд, нарядами, песнями, обрядами. С Новым годом, уважаемые друзья! С Новым годом, коллеги! И сегодня у нас день с вами совершенно непростой, а знаменательный. В старый новый год мы начинаем с вами новую. Ветку, веха какое-то такое, новое наше движение, которым мы будем развиваться и активно расти. Еще раз с Новым годом! Немножечко отвлекусь. Виктория, которая не указала своего спонсора, будьте добры, укажите вашего спонсора, чтобы мы знали, кто вас обучает. По-моему, одна Виктория. И еще Татьяна. Вы, наверное, новенькие, вы еще не знаете. И еще Татьяна, то же самое, укажите вашего спонсора. Выйдите, напишите в скобочках спонсора и снова зайдете. Итак, праздники праздником, но у нас сегодня с вами двойной праздник. И я хочу об этом рассказать. Но многие уже знают, так что давайте, э, уже как бы в закрытой группе мы говорили, вот, давайте сегодня порассуждаем и немножечко подумаем все вместе. Скажите, пожалуйста, сейчас, что такое бренд? Кто знает? Мы уже об этом, на эту тему говорили немного. Активно, активно давайте. Что такое бренд? Двойки за этой пятерки ставить не будем. В принципе, мало человек ответили, но в любом случае... Как бы каждый по-своему прав. И я хочу немножечко рассказать историю. Историю. Слово бренд произошло от, древ... от древнескандинавского слова бранд, которое переводится как «жечь огонь». Так называлось «тавро», которым владельцы скота помечали своих животных. Это, конечно, в какие еще века было. Но животных давно, до сих пор еще иметь, но уже другими, так сказать, брендами уже не так жгут, не жгут э, животное, и они какой-нибудь клеймо. Вот, допустим, его фами... владельца фамилия была Баранов или Баранова, да? И вот они буковку Б выживали, выжигали на животных, чтобы можно было понять, чей. Это, ну, чья, чья, чье это животное, к какому стаду оно относится. Но немножечко вам расскажу еще по поводу бренда из Википедии, что это такое бренд. Необходимо различать, есть бренд правовой и есть психологический, то есть к нему подход идет, к пониманию бренда. С правовой точки зрения рассматривается только товарный знак, обозначающий производителя продукта и подлежащий правовой защите. С точки зрения потребительской психологии, потребительская психология к этому слову, речь идет о бренде как об информации, сохраненной в памяти потребителя. То, что человек запоминает, быстро сканирует глазами, то, что человек на ходу может запомнить и вспомнить его буквально даже через месяц, через два. Вот это называется потребительский бренд. Вернее, как э, психологическом отношении к людям. да, То есть на психологическом уровне люди это запоминают. Да. Ранее термином бренд обозначался не всякий товар, а лишь только широко известный. Вот только тогда его могли называть каким-то брендом. Но для того, чтобы он стал широко известным, скажите, пожалуйста, что нужно сделать? Я понимаю, идет задержка, но все равно активно давайте продвинуть его, раскрутить, чтобы он стал широко известным, правильно? В настоящее время этот термин в средствах массовой информации употребляется как синомен термина «товарный знак» что, по мнению специалистов-патентоведов, является вполне некорректным. Никак не товарный знак. А с точки зрения специалистов в области товарных знаков, знаков, по мнению этих авторов, является некоторой совокупностью объектов авторского права, товарного знака или фирменного наименования. Это я вам э, с, специально выбрала, э, так сказать, термины из Википедии «Почему?». Потому что вы, чтобы вы имели понятие, как о нем пишут. Но бренд – это то, о чем начинают говорить. Бренд – это то, что ты либо произвел, либо создал и запатентовал. Вот это бренд. Далее. Тут мы с вами разобрались, как в истории делали слово «понимали бренд» как в науке его понимают, в экономической. Еще также э, Википедия. Вы многие писали, что это торговая марка, торговый знак. Вот точная расшифровка, расшифровка слова бренд. Торговая марка, торговый, торговый э, знак, клеймо, термин в маркетинге. Это тоже бренд. Термин, который символизирует новый инновационный товар или услугу. Популярную и легко узнаваемую. И еще бренд должен быть юридически защищенный. И символика защищенная, то есть логотип, символика должна быть защищенная юридически. И естественно, помимо символики, его правовые отношения, ну как бы его со создание, кто его создал, э его работа, да, или его идея, или, э ну это что это, товар, объект, какая разница. В любом случае, помимо того, что он должен за запатентованный, он еще должен быть, если он запатентованный, то он уже юридически защищенный. А это важно. Когда юридически защищенный, то уже никто не имеет права воспользоваться. Этим брендом, этим логотипом, этим знаком. Как хотите, так и называйте. Все-таки дальше продолжим. Что же такое бренд? Бренд – это более чем реклама или маркетинг. Это все, что приходит в голову человеку относительно продукта или информации, которую он создал. Когда он видит его логотип, вот когда видит этот логотип, он его либо слышит, либо видит, и он его на слуху воспринимает, и на слуху, и э, зрительно э, он его находит из любой информации. Это больше, чем реклама, потому что человек это сам как ходячая реклама. И если он это запомнил, он это передаст в многие уста, которые, с, э, с, которыми, с людьми, с которыми он будет общаться. Вот что такое бренд. Я донесла до вас информацию, что такое бренд. Или, или в конец запутала? Да, зачастую платите только за бренд. Зачастую, иногда же вот сегодня даже подошли миксер, посмотрели. Ну, за бренд э, сам миксер особого там ничего не стоит. А за бренд надо переплатить три тысячи. Вот он, что значит бренд. Ну, с одной стороны, может быть хорошо, с другой стороны, смотря кому как, но я считаю, что если раскручены, значит это хорошо. Итак, еще снова к вам вопрос. Как кот себя чувствует в машине? Как вы думаете? Есть какие-то варианты? Уверенно, неуверенно, комфортно, некомфортно. А я думаю, этому коту вообще все по фонарю. Он крутой, он сидит, ему разрешили. Он сидит, ему разрешили. Да? Я тоже думаю, что ему очень хорошо. Я когда на него посмотрела, я думаю, боже мой, где моя машина? Ему так здорово. Но каждый принимает по-своему то, что он видит. Каждый видит даже то, что он хочет. И даже каждый видит ту, э, информацию по-своему. Почему? Потому что у него сегодня, на сию минуту сейчас такая ситуация, э, ну, там, допустим, сложилась. его кто-то раздражает, он смотрит на картинку, ему кажется, что везде все раздражает. Через 10 минут он успокоится, он будет по-другому. У каждого свое. Вот так наш бренд будут видеть люди. Сегодня они его не восприняли, завтра они его воспримут. А мы с вами свой бренд, свой логотип принимаем и должны принимать с гордостью, с уверенностью. Это наш. Это наш. Это мы его создали. Вот тогда от вас будет, как я, наз... как я обычно говорю, от меня разит э, бизнесом. Потому что, когда люди общаются, почему-то не разговаривают на тему картошки или еще чего-нибудь. Обычно говорят о бизнесе каком-нибудь. Это потому что я уже себя уверенно несу, да, как вот этот код. Да плевать, что он ездить не умеет, ему здорово сидеть. Так и наш бренд. И так наш логотип мы принимаем и также подаем информацию в любом, ну, где бы вы ни общались – с вот такой уверенностью и с таким вот подходом. Кот кисы кидает. Да. Что такое патент? К вам вопрос. Сегодня все на вопросах. А, катает, а я кидает. Видишь, кто что захотел, то и подумал. Я же говорю, кто что видит, то и говорит. Или воспринимает. Что такое патент? Правильно. Вы у нас все знаете законы, информированные во всем. Патент. Это открытый, ясный, очевидно, очевидный охранный документ, удостоверяющий исключительно право авторства. Логотип и срок действия патента зависит от страны патента, патентования объекта патентования и составляет э, его срок от 5 до 25 лет. Патент выдается государственным органам исполнительной власти по интеллектуальной собственности. Например, в Российской Федерации таким органом является Роспатент. Понятно, о чем я говорю? Понятно. Так вот, мы сейчас с вами немного порассуждаем на более глубокую тему, более дальше, и совместим бренд, патент и наш с вами назовем бизнес. Хотя мало, здесь много людей, которые еще не понимают, что за бизнес может быть в интернет в содружестве с компанией «Арифлейм». Теперь, что такое корпорация? Немного расскажу историю. Первые корпорации возникли еще в Древнем Риме. В период республики разрешалось свободное создание новых корпораций, при условии, что их устав не противоречит законам. Но в период, в период империи создание новых корпораций было затруднено, для, и для этого требовалось специальное решение Сената. Дела корпорации вели люди, люди, избираемые ее членами. Собственность корпорации при ее ликвидации делилась между составом участников на момент ликвидации. Корпорации бывают разные. Поэтому здесь разные условия у них в истории и прописывались. Теперь скажите, пожалуйста, вы относитесь к людям, которые хотят быть здоровыми? Или вы хотите быть здоровыми? Даже так вопрос можно поставить. В крайнем случае мы стремимся быть здоровыми. И это первая задача любого человека, чтобы в семье люди были, ну, вся семья была здорова. Сейчас вы видите семью, которая действительно выглядит здоровой, энергичной и как бы обеспеченной, да? Далее. А кто хочет быть успешным в жизни? Кто хочет быть успешным? Или кто-то боится этого? Отлично! Я присоединяюсь к слову «я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я» к букве «далеко-далеко-далеко-я». Я к вам присоединяюсь. Далее. А кто хочет быть свободным? Причем... Свободным и финансово, и вообще по фигу, что в народе делается, я свободен. Отлично. Хотим все. Так вот, мы создали корпорацию из здоровых, успешных и свободных людей. Все, кто хочет быть здоровым, успешным и свободным, присоединяются в нашу корпорацию ЗУС. Корпорация – это объединение. И мы здесь с вами не просто так собрались, и не случайно, не случайно вы среагировали на какую-то информацию в социальных сетях или просто где-то в поисках, потому что вы искали то, что вы хотели найти. Вы хотели найти так, чтобы у вас было здоровье, успех и свобода, и вы к нам присоединились. Многим, мы до этого, вы все знаете, что мы испытывали, не то, что испытывали, мы пробовали разные методы, разные названия нашего проекта, чтобы понять, как правильно его назвать. Но когда... Мы с Екатериной, ну и вообще с, с директорами, мы хорошо подумали и поняли, что к нам присоединяются только люди, которые хотят быть здоровыми, успешными и свободными. Коль люди так присоединяются, значит, это будет корпорация. Коротко ЗУС. И я хочу вас поздравить что мы не только создали корпорацию ЗУС, мы и запатентовали наш логотип, наше название, все полностью запатентовали. Это стоит немалых денег, немалого времени, немалого ум умозаключения, которое мы делали. И теперь мы с вами на государственной основе уже будем работать. Теперь вы все находитесь и э, сотрудничаете в корпорации здоровых, успешных и свободных людей. Теперь никто не может воспользоваться нашим логотипом, взять наш ролик и им попользоваться, который мы создали, который вы создали, который еще будем создавать, наши какие-то разработки, потому что везде вы так же, как и мы, Будете ставить этот логотип. И мы в полном праве можем предъявить определенные требования к этому человеку. Юридически, правомерно мы можем это сделать. Это правда, Сорокаев. Это правда. Потому что мы пришли работать в интернет с нашей командой, в нашем проекте, не на один день, а на долгие-долгие-долгие десятилетия и раскручивать непонятно какой-то бренд, а потом придет кто-то его запатентует и скажет нам, до свидания, у вас нет юридических прав, нет смысла тратить на это время. Поэтому мы решили, что мы это запатентуем. Да, это деньги, да, это немалые деньги, но зато мы будем спокойно работать, и вы с чистой такой открытой душой всем также будете говорить, что вы сотрудничаете с корпорацией, в корпорации ЗУС. Но у нас есть еще компания-партнер, с которой вы и каждый человек из нас заключает договор, то есть вы там регистрируетесь, и компания вам выплачивает деньги, за организованный товарооборот. Но корпорация ЗУС учит, помогает, как правильно это сделать. Нет больше ни империи, ни фабрики, нет э, работы, зарабатывая в интернет, нет больше никакого проекта. Есть только корпорация ЗУС. Здесь понятно или еще есть вопросы? Никакой партнерки. Есть только корпорация ЗУС. У кого по этому вопросу, по этой теме есть вопрос? Я специально разложила, что такое, чтобы вы поняли, что такое бренд, что такое патент. Почему именно корпорация ЗУС? Понятно. Теперь давайте, смотря на логотип, да, теперь мы всех приглашаем сюда. Смотря на логотип, давайте расшифруем, что вы видите в слове ЗУС. Что вас сразу, ну вот, визуально вы посмотрели и вас сразу раз и, ну как бы, сосканировали вы взглядом. Стрелочка вверх. Что нам дает стрелочка вверх? Подожди про пир. Будем все использовать, не переживай. Рост. Рост. Здоровые, успешные, свободные. И наша корпорация должна расти очень быстро. И в нашу корпорацию должны присоединяться очень много людей. И я думаю, это для вас, каждый в этом заинтересованный. Не только руководители корпорации. Но и каждый из вас, потому что чем больше у вас будет людей, которые хотят быть здоровыми, успешными и свободными, тем лучше будет ваша финансовая независимость. Это уж как хочешь, сорокая пусть у тебя ассоциируется. У меня ассоциируется только здоровыми, успешными и свободными. У кого-то, может быть, и с зубами ассоциируется, у кого зубы болят. Понимаешь? А у тебя ЗИС, очевидно, у тебя рядом где-то был ЗИС какой-то, какой тебя интересует. Понятно? Далее. Так что я вас поздравляю. Мы с сегодняшнего дня начинаем работать именно с запатентованным интернет-проектом корпорация ЗУС. Мы еще другие будем открывать. Вот у кого что видишь. Мы еще другие будем открывать э, проекты, но это будет уже относиться тоже к корпорации ЗУС. Об этом позже. Конечно, когда один единый бренд – это настоящая команда. Естественно. А потом еще очень важно, почему. Потому что когда мы все э, дружно будем продвигать, один бренд, естественно, мы очень быстро на просторах интернета займем свою нишу и никого больше туда не пустим. А это очень важно. А зрительно это легко запоминается. А вот слово «корпорация» легко запоминается для вас? Скажите, как вы считаете? Оно знакомо, оно не теряется нигде, правильно? Отлично, с этим мы с вами разобрались, поэтому еще раз поздравляю. Я уж не знаю, как бы мне очень, конечно, хотелось Екатерину поздравить, уж, уж много она этому придала времени, денег, то же самое, сил, но и вас точно так же, потому что именно вы сподвигаете на определенные какие-то такие подвиги, что ли, или создание каких-то проектов, это просто обалденно. Но что нас дальше ждет впереди, вы от того еще больше обалдеете. А пока мы работаем с вами, э, корпор... вернее, продвигаем с вами корпорацию ЗУС, работаем над этим в этом проекте. Итак, хочу вас познакомить. У вас теперь у всех будет новый командный сайт. Вот так он выглядит. Вот здесь я прописала его адрес. У всех, у кого вы подписываете на рассылку, на информационную менеджеров, вы узнаете, ваши менеджеры вам обязательно дадут ссылку на этот сайт. Обязательно дадут. Все, кто в закрытой группе, тем дадут пароль на этом сайте. Я вас сейчас немножечко познакомлю. На этом сайте некоторые страницы будут запаролены. На них вы только сможете попасть только тогда, когда выйдете на определенный уровень. Много, конечно, страниц, которые будут открыты. Вот сейчас я вам покажу пока открытые страницы, какие существуют у нас. Главная страница корпорации ЗУС на сайте будьте знакомы акции подарки есть страница я особо хочу уделить внимание этой странице почему когда вы клик, значит будете новичкам рассказывать или вернее писать приветственные письма отправлять и вам нужно будут ссылки будут даны. Вам нужно будет поинтересоваться а, об акции, какая сейчас существует в этом каталоге. Допустим, вы живете в России. Вы кликаете на флаг России и вам откроется все российские акции. Вы живете на Украине, все. Украина, все что на украине акции и так по каждой стране может быть какие-то страны мы еще не добавили это будет очень удобно какие-то страны мы не добавили то естественно мы постепенно добавим если какую-то мы страну пропустили вы уж напишите своему спонсору потому что ну при таком объеме работы не всегда все можно проследить обязательно напишите это вот, и мы, естественно, добавим ту страну, которую пропустили. Далее, закрытая группа. Закрытая группа будет даваться пароль только после окончания закрытой группы. Вот Кадюш правильно пишет. Если вы увидите, что что-то нужно добавить, мы что-то пропустили, Тут стран еще много, тут стран еще много. Просто я скриншот сделала, как бы сказать, вот сколько она захватила, столько и есть. Закрытая группа получит после того, как они получат сертификат. Их, их допустят, до, до дадут им доступ к этой странице. Далее. Вот эта страница, которая с вопросительным знаком, это тоже закрытая. Здесь будет у нас с вами шаблон переписки. Его тоже будет только даваться по паролю. Просто так мы раздавать это не будем. Ссылки, которые вам будут нужны на эти страницы, это будут давать ваши вышестоящие спонсоры. Вот с закрытыми страницами понятно, их еще будет много здесь закрытых страниц. Да, помогайте нам, что увидели, подскажите, потому что, я же говорю, когда информации очень много, то бывает сложно все как бы увидеть. Часто задаваемые вопросы. Это пока открытая страница, потому что она нужна для новичков. Для самых таких новичков, которые, хотя сегодня мне уже поступило предложение ее закрыть. Эту страницу уж слишком хорошо, у нас тут всякие ответы хорошие, чтобы другие не пользовались. Но это для новичков, которых вы приглашаете, чтобы им было нетрудно работать. Вот она сидит сегодня в социальных сетях, а у нее задали вопрос, она не знает, как ответить. Помогите новичку, скажите, ну, объясняйте, что зайди на часто задаваемые вопросы и найди ответ, который тебе нужен. Это, я думаю, будет помощь очень хорошая, особенно начинающим на этой странице. Далее. Есть у нас также страница ювелирные украшения. Вы тоже можете. Можно, конечно, да. Я как бы сегодня тоже уже подумала. Я уже, как бы тоже все подумала, что все-таки надо его запоролить, потому что слишком много материала, подготовленного для всех остальных, да, которые работают в интернете. Ювелирные украшения. Пожалуйста, заходите, давайте ссылку на м, эту страницу. Люди пусть заходят, читают, узнают. Мы еще туда видео прикрепим, еще доработаем. Далее, еще одну страничку вам покажу. О, все уже, закончила странички. В общем, смотрите, есть успехи нашей команды. Вы любые фотографии отсюда можете брать и работать с ними. Есть команды, э, командный видеоканал, вы заходите туда. Вы заходите туда и также находите те, какие вам нужны э, ролики которые доступны ролики, и, значит, ими можете пользоваться. Есть контакты всех директоров. Мы разместим еще итоги 2013 года, 2014 года. Еще эти странички не заполнены. И также будет в странице заполнена контакты всех сервисных центров, всех стран, с которыми мы работаем. Ну, пожалуй, экскурс я заканчиваю по большому, ну, по главному сайту. Скажите, всем понятно? Отлично. Про вы у нас мы немножечко поговорим попозже. Нет, вы пока про Роял на своих сайтах не делаете. По любому вопросу обращайтесь на сайт и он вам поможет. Вы продвигаете корпорацию ЗУС везде. Логотипы, которые вы сейчас видите на странице, странице, вам дадут ваши вышестоящие спонсоры, у которых вы подписываете на рассылку, информационную рассылку и можете ими пользоваться. Да, правильно Катя говорит. Мы создали, чтобы ваши люди получали информацию о компании еще одним способом. Может быть, мы вот так донесем больше. Если у вас есть вопросы, то пишите, я вам обязательно отвечу. А с вами на связи была Лотникова, Лёля.